Привет, мой друг! Меня зовут Екатерина и это небольшое видеообращение я делаю из салона автомобиля, который я получила от компании Reflame в подарок став бриллиантовым директором. Вы пока еще не знаете, что это за терминология бриллиантовый директор. Это человек, который зарабатывает более 200 тысяч в месяц. И это реально. Почему я делаю это видеообращение? Я хочу тебе лично показать свою зарплату и что ее платят каждые три недели. Хочу еще больше привести аргументов и фактов в пользу того, что это работает. Почему? Потому что первое, когда что, о чем я подумала, когда я сама пришла в этот бизнес, первое, я подумала, нет, таких денег нереально зарабатывать, сейчас мы с тобой на это посмотрим. И второе, о чем я подумала, о том, что если все так классно, Почему тогда я знаю людей, которые были в Арифлейм и не заработали? И вот я, пожалуй, хочу начать со второго вопроса, потом мы перейдем к зарплатам. Почему? Потому что в нашей системе обучения, которую в большей части создавала я, и потом уже присоединялись к ее созданию корректировки директора, там есть обучающие ролики, которые рассказывают о возможностях. И один из них рассказывает э, технически, какую структуру надо построить, чтобы зарабатывать 50 тысяч рублей, которую, какую чтобы 100 тысяч, какую чтобы 200, путешествия, машины. И все, посмотрев этот ролик, кажется, ну блин, ну так классно, ну смени магазин, начни покупать э, витамины не в аптеке, а здесь, начни покупать шампуни не в каких-то магазинах, а здесь, да, и расскажи об этом людям. Ну это живо, как классно, но почему тогда? Большинство людей, приходящих в компанию, в том числе в наш проект, так и не зарабатывают. Ребята, это не секрет, это нормально, это правда. И я хочу, чтобы вы прямо сейчас себе записали. Две причины, по которым люди сюда приходят и не зарабатывают. Ну, во-первых, три. Первое – это то, что двери открыты для всех. Никаких вложений, первоначальных взносов, нет ничего. Поэтому легко прийти. А как легко прийти, так легко и уйти принципе ничего не делая далее нет никаких начальников будильников у нас у многих людей проблема с самоорганизацией да но но самые две основные причины первое люди либо делают не то что нужно и вот здесь очень много факторов либо попали не в ту команду либо не слышали своего спонсора им говоришь вот так они делают по-другому тут вариантов очень много то есть первое делали что-то не то, что нужно А что нужно, мы знаем Мы сами растем Делая то, что мы вам рекомендовать Рекомендовать сейчас будем да? То есть делают не то, что нужно И второе, делают в маленьких объемах Человеку говорят, делай вот это Он либо не делает, либо один раз делал И второй раз не делает Поэтому если ты настроен или настроена Выполнять все рекомендации Которые мы тебе скажем То ты обязательно пополнишь ряды Таких, как я, таких, как директора нашего проекта, которые зарабатывают в этом бизнесе. Потому что и у меня тоже есть знакомые, которые здесь были и не заработали. А как выяснилось потом, что они здесь делали, они здесь просто были зарегистрированы и, скажем так, не делали то, что нужно, или то, что нужно делали, но не в нужных объемах. Ну, давай мы теперь посмотрим. Значит, вопрос, как будут перечисляться деньги. Они будут перечисляться первое время на номере копиться, потом перечисляться на ту пластиковую карту. Вот я захожу в личный кабинет банка своей пластиковой карты, ввожу пароль. Не покажу пароль. Вот я вхожу. 447 тысяч, мной еще не использовано на счету, потому что я сейчас на таком уровне, когда денег зарабатываю больше, чем трачу, да. Ну, давай мы посмотрим, последний какой а, транш был от компании Арифлейм. 214 тысяч. Это за 21 день. Плюс 7 тысяч оставили на номере. Мы привыкли пересчитывать зарплату а, на месяц. Давай мы с тобой сейчас это и сделаем. 214 тысяч. Мы прибавим 7 тысяч. 7 тысяч мне компания оставляет на номере, потому что я делаю очень большие заказы. Больше, чем э, вообще можно, ну, ну просто нам все нужно. Вот, э, кому-то компания оставляет на номере меньше денег. Но вот мне оставляет больше, потому что я большие личные заказы делаю. Он говорит, Катюша, не отказывай себе ни в чем, это тебе на шопинг. Да? И вот мы 214 тысяч плюс семь, это у нас получается 221 тысяча за 21 день. То есть мы это делим на 21, умножаем на 30, это получается 315 тысяч зарплата месяц вот реальный человек плюс вот эта машина плюс путешествие, плюс свободное время у меня сейчас дети с бабушкой на площадке я их сюда привезла а сама что делаю я работаю я сейчас сниму это видео и пойду к ним Устану работать, пойду к ним, пойдем прогуляемся, покатаемся. Я не знаю, что мы свободны в этом бизнесе, мы что хотим, то и делаем. Главное работать. Давайте еще часто я слышу такое, Екатерина, вы вот показали одну зарплату, наверное, больше вам компания за год ничего не заплатила. Сейчас я вам покажу следующую. То есть это у нас зарплата была, сейчас, минуточку, я опять подгружаю, банк быстренько выбрасывает Значит, смотрите, за услуги сетевого маркетинга с 18 апреля по 8 мая. Ну, вы, наверное, заметили, да, вот это тут было написано, вот он мелким шрифтом. Так, давайте посмотрим, что же было 21 день назад. С 28 марта по 17 апреля компания мне перечислила 432 тысячи. Ребят, я, с вашего позволения, не буду это пересчитывать на 30, на 30 дней. Вы сами пересчитайте, да? Здесь зарплата плюс премия 150 тысяч. Такая легкая премия. 150 тысяч. У нас весь директорский состав получил премию, либо 100, либо 150 тысяч. Как вам? Где вы видели еще такую возможность заработка, где вот так просто премию могут заплатить? Да, вот, пожалуйста, 432 тысячи. Вот еще дальше. С 7 марта по 27 марта 179, и также 7 тысяч на номере оставили. Так, двигаемся дальше. С 14 февраля по 6 марта 255 тысяч. Так, двигаемся дальше. Кому не верится, можете остановить, когда я показываю слайд и посмотреть. С 24 января по 13 февраля миллион. Это за 21 день. Здесь премия за закрытие нового звания 800 тысяч и 200 с лишним тысяч это уже доход со структуры. Да, ребят, на голову мне это не упало. И вам ничего здесь на голову не упадет. Просто так. Но если вы будете делать то, что мы говорим, если вы будете работать и не смотреть на тех неудачников, у которых не получилось здесь, а я вам сказала две причины, почему не получается. Люди не делают то, что нужно. Или делают, но не регулярно. Не работают, я бы так сказала. да? Вот если вы будете слушать нас, а не слушать других, как мы сделали в свое время, я, наши директора, проекта, с которыми вы еще познакомитесь, то у вас вот тоже такие суммы будут на счету. За 21 день стать миллионером. Хотите? Значит, делайте все, что вам скажут. Хорошая новость заключается в том, что никакого криминала, и наш бизнес несет только позитив. Все, что мы делаем, несет добро людям, здоровье, успех, свободу. Именно поэтому мы брали, выбрали такое название ⁇ Корпорация ЗУС ⁇ то есть сообщество, большое сообщество людей, которым хочется быть ЗУС здоровым, успешным и свободным. А с вами была Лотникова Екатерина. Пойду проверить, что там мои малышня, не замучили ли они бабушку. И дальше вернусь к работе и буду отвечать уже на ваши вопросы в чатах. Вперед, друзья. Только вперед.